Окей, пацаны, собираем 250 лайков и я покупаю iPhone SE третьего поколения и провожу распаковку у себя на канале, чуть ли не в день старта продаж. А теперь вернемся в далекий 2016 год, когда Apple только представила свой iPhone SE первого поколения. За что мы полюбили именно этот смартфон? Отличный форм-фактор, прекрасная начинка, привлекательная цена и все это в корпусе 4-летней давности от iPhone 5 и iPhone 5. 5С. Чуть позже, в 2020-м, выходит iPhone из SE второго поколения, который становится настоящим хитом среди всех смартфонов компании Apple на то время. По своей сути, это был дешевый iPhone с топовым процессором. Логично задаться вопросом, а что же еще нужно для счастья, как это говорится, простым смертным? Если так прикинуть, то, по своей сути, получается много чего и улучшенная автономность, увеличенный объем памяти в минимальной комплектации, новая камеры и обновленный дизайн в какой-то степени, что, конечно же немаловажно. Все это может не быть в новом iPhone SE третьего поколения или iPhone SE 5G или iPhone SE 2022. Короче, в этом видео мы поговорим с вами о приблизительных характеристиках нового смартфона компании Apple, который, по слухам, она представит уже 8 или 9 марта на своем весеннем ивенте. Меня зовут Артем, а вы на волне канала Apple Finder. Let's go! Политика Apple в отношении iPhone SE была понятна сразу – самый доступный iPhone с топовым железом. Проводя аналогию с моделями прошлых лет, по логике вещей, доступный iPhone SE 3 должен получить новоиспеченный процессор Apple A15 Bionic, точно такой же, как в iPhone 13. Однако, edge-бюджет на iPhone, здесь запросто инженеры могут впихнуть, сюрприз-сюрприз, процессор Apple A14, что, в общем и целом, будет тоже неплохо. Камера – один из самых важных критериев при выборе смартфона на сегодняшний день, если к основной у нынешнего iPhone SE вопросов нет, то фронтальную стоило бы подвергнуть апдейту. Да, iPhone SE 2020 года имеет неплохую матрицу в 7 мегапикселей, однако будет ну совсем хорошо, вот прям прекрасно дотянуть разрешение до 12, как у iPhone 12. Например, автономность – это ахиллесовая пита последней версии iPhone SE. Если первое поколение спасало небольшое разрешение экрана в паре с энергоемким процессором, что положительно сказывалось на времени работы, то модель 2020 года при своих параметрах имеет, ну, мягко говоря, недостаточную емкость гальванического элемента – всего-навсего 1821 мАч. Приблизительная информация о емкости аккумулятора в новом поколении нет нигде, даже в этом видео, ибо все то, о чем мы здесь с вами говорим – это все не более чем догадки. Лично я Увеличение увеличения времени автономной работы устройства хотя бы до позднего вечера в смешанном режиме использования дизайн мы уже затрагивали однако скорее всего на кардинальное обновление рассчитывать ну точно не стоит а вот чего ну точно стоит ожидать обновленный LCD дисплей с диагональю 5-7 дюймов и все это в корпусе iPhone 8 некоторые яблочные астрологи предсказывают незначительное обновление внешнего вида в лице переработанного корпуса iPhone 10R отсюда логично задаться вопросом о возможном способе разблокировки разблокировки смартфона. Доподлинно неизвестно, будет ли новый iPhone SE 3 оснащен стандартным Touch ID или же это будет Face ID второго поколения. Лично я считаю, что смартфон будет оснащен вторым, более современным вариантом разблокировки. Насчет цветовой палитры корпуса, стандартные черные и белые цвета никуда не денутся, однако новая модель будет доступна в невероятно потрясающих, как на этом рендере цветах, сияющая звезда или темная ночь. Тыловая часть смартфона будет стеклянной, следовательно iPhone SE 3 будет поддерживать беспроводную зарядку, но без опции MagSafe. Касаемо памяти смартфона, то это все-таки бюджетная версия и вариант на 64 гигабайта для минимальной комплектации может сохраниться. Золотая середина в виде 128 гигабайт тоже может остаться, однако ее вполне могут заменить на опцию в 256 гигабайт соответственно. Не, ну а че, маркетинг все-таки как ни крути. Все ну, точно уверены в том, что смартфон будет поддерживать связь 5G. Еще в июле прошлого года аналитики писали о том, что iPhone SE 3 будет поддержка 5G и соответственно улучшен процессор. С учетом вариаций названий, которые кочуют от одного источника к другому, вероятнее всего, что смартфон, как и все iPhone 13 будут поддерживать новое поколение сети. Множество авторитетных источников уже подтвердило факт, что Apple оставит прежнюю цену на новый iPhone SE 3 399 долларов за минимальную комплектацию. В перерасчете на рубли по нынешнему курсу это порядка 31 тысячи. Какой-то небюджетный iPhone получается вовсе, вот от слова совсем. Ладно, что касается старта продаж, то он может прийтись на середину-конец марта 2022 года. Осмелюсь предположить, что из-за разного рода проблем с комплектующими, особенно в мире процессоров, официальный старт продаж может быть запланирован даже на начало апреля. Как говорится, поживем! Увидим! Делитесь этим видео со своими друзьями, а также пишите в комментариях свои мысли и предположения насчет грядущего iPhone SE третьего поколения. Также не забывайте про лайки под этим видосом и подписывайтесь на канал, здесь вы найдете много крутых, полезных и ламповых видосов. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока!